Используя представление о магнитном действии электрического тока ОМ предположил, что если над проводником подвесить на упругой нити магнитную стрелку и по проводнику пропустить электрический ток, то магнитная стрелка повернется на некоторый угол. Причем значение угла поворота зависит от параметров электрической цепи. ОМ использовал идею кулона и сконструировал крутильные весы. С помощью крутильных весов ОМ установил что при увеличении длины проводника сила действующая на магнитную стрелку уменьшается. Он также показал, что при увеличении элементов вольтового столба угол закручивания нити увеличивается. На основании этих опытов ОМ установил на качественном уровне верную связь между силой тока, напряжением и величиной сопротивления.